Да, iOS 11 Beta 2 вроде и неплоха, но пока это не совсем та версия системы, которой прям таки хочется пользоваться каждый день. Однако, Apple подкинула пользователям, что называется свинью, и поэтому откатиться со второй беты традиционными методами на iOS 10 не выйдет. Поэтому, чтобы понять, что там за свинка такая, обязательно гляньте этот ролик до конца. Для того, чтобы благополучно вернуться на стабильную iOS 10.3.2 на момент выпуска ролика, это самая актуальная версия прошивки. Нам потребуется iTunes, желательно самой последней версии, устройство с iOS 11 Beta 2 на борту, файл с iOS 11 Beta 1 и наконец-таки сама iOS 10.3.2. Первым делом, первым делом, подключайте свой iPhone или iPad к компьютеру, запускаете iTunes и создаете резервную копию вашего устройства. Затем скачивайте iOS 11 Beta 1 для своего девайса по ссылке из описания к этому ролику. Далее, с зажатой клавишей Shift на Windows или Alt на macOS выбираем опцию «Обновить», в проводнике или в Finder указываем файлик с iOS 11 Beta 1 и ждем откат с iOS 11 Beta 2 до iOS 11 Beta 1. Затем, после первого даунгрейда, необходимо перевести ваше устройство в режим DFU. Чтобы войти в Defue мод необходимо зажать клавишу Home и Power до тех пор, пока смартфон или планшет не выключится. Как только погас экран, ждем пока загорится яблочко. Загорелось тыблока, убираем палец с кнопки Power и продолжаем держать клавишу Home, пока iTunes не увидит ваше устройство в режиме восстановления. На iPhone 7 и 7 Plus клавишу Home или домой заменяется качелькой регулировки громкости минус или вниз, имейте это ввиду. в виду. В выбираем опцию «восстановить» и снова с зажатыми клавишами shift или alt уже выбираем файл прошивки с iOS 10.3.2. Поздравляю, вы благополучно откатили свой девайс на стабильную десяточку. Пожалуй, единственным, я бы даже сказал жирнющим минусом данной процедуры является невозможность восстановить данные из резервной копии, которую вы делали перед откатом с iOS 11 Beta 2. Однако, если у вас присутствует более старая версия резервной копии данных iPhone или iPad, вы без проблем можете вас пользоваться ею, опять же в что делали вы ее перед обновлением до iOS 11 бета. Поэтому, чтобы не было подобных свинок в дальнейшем, я не то чтобы рекомендую, а как бы настоятельно советую чуть ли не призываю не устанавливать бета версии iOS вплоть до их финального релиза. Однако, для того чтобы не потерять наиболее важные данные, например как фото, видео, контакты и заметки, вы можете перед откатом с iOS 11, Beta 2 до iOS 10 попробовать сделать резервную копию вашего устройства в iCloud. В связи был канал Apple Finder. Совсем скоро увидимся. До встречи, пока!